Вы слушаете «Радио «Вечерний не Москва». Микрофон Станислав Анисимов. Продолжаем нашу понедельничную с вами программу. Как всегда, по понедельникам в это самое время у нас рубрика, которая называется «Экономика для москвичей». вопросах и ответах и в студии Ольга Скалова. Ольга, здравствуй. Здравствуй. Какая же у нас сегодня тема? Колебания курса рубля. Чего нам ждать? На что надеяться? Угу. И сегодняшний спикер у нас? Генеральный директор инвестиционного центра Юрий Павлов. Угу. И Юрий, у нас Павлов... Юрий Павлов у нас сейчас на прямой... Телефонная связь. Юрий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Всех. Юрий, ну вот в последнее время рубль менялся то в большую сторону, то в меньшую. Для обычного человека это не слишком резко. Вот эксперты говорят, что небольшой процент вверх это не страшно. Вот вы как считаете? Да, действительно, смотрите, рубль у нас колеблется, да, периодически и больше, и меньше. Но я бы хотел обратить внимание на на такие валюты, как доллар да, и евро, если посмотреть динамику и колебания между собой, то можно заметить, что, в принципе, и там есть колебания, и они как бы нормальные и для таких стабильных валют, как доллар и евро. Просто к рублю нужно, наверное, относиться немножко более терпимее. Да? Сейчас вот курс, на самом деле, у нас составляет 62 рубля сегодня. То есть это, по сути, февральская отметка, то есть, по большому счету, не случилось того, чего мы, в принципе, не видели недавно. Угу. А чего зависит колебание на рынке ценных бумаг? Смотрите, здесь, если как бы детально рассказать, да, рынок ценных бумаг, он в принципе зависит от спроса, да, от покупательской, от покупательской активности на эти ценные бумаги. То есть ценные бумаги никогда не будут стоить больше, чем за них готов заплатить покупатель, инвестор, да, другими словами. И... Смотрите, тут важный момент, да, что иногда э, ценные бумаги скупаются и большими организациями, инвесторами, большими игроками. А, для чего это делается? Для того, чтобы, принципе, всем интересно а, владеть акциями какой-то большой компании, да, которая приносит стабильную а, прибыль. А, и в связи с этим, да, вот второй фактор, от чего зависят цены, а, цены на ценные бумаги, это наличие этих бумаг на рынке. Если все акции, допустим, скупаются, ценных бумаг на рынке становится меньше, и цена автоматически повышается, потому что Многие хотят владеть такими ценными бумагами, которые приносят стабильный доход. И немногие, в свою очередь, хотят продавать их. То есть цена из-за этого растет. Вот. А что будет с ценами в магазинах? Чего ждать? Угу. Смотрите, по поводу цен в магазинах. Действительно, у нас есть такая тенденция, что когда у нас рубль соответственно, понижается относительно доллара, цены растут. Но вот сейчас хочу заметить, да, обратить внимание, в принципе, всех на то, что э, продукция, да, в поколении группы товаров, она на самом деле у нас... Э, в цене упала, То есть и довольно сильно, если взять, например, такие продукты, как мука, крупы, сахар, они у нас снизились от 1 до 4%. Я сейчас скажу так немножко округленно, да, вот про остальные продукты. Овощи, да, это вот огурцы, да, 60% минус, томаты 41%, яйца 20% и так далее. То есть цены снижаются. И это еще связано с тем, что наше производство, вот, ну, именно имеется в виду внутри страны, оно растет. То есть, допустим, если взять мясо, да, производство за первое полугодие, сравнить с прошлым полугодием, выросло на 20%. Тот же самый рост можно заметить и по производству рыбы, мяса, сыров и так далее. То есть это вот связано как раз считается с едением в России продуктового имбага. То есть я думаю, здесь не все так критично, как кажется, и продукт у нас будут по приемлемой стоимости. А стоит ли сегодня покупать большие какие-то покупки, бытовая техника, машина? А, смотрите, по поводу больших покупок. А, в данном случае, что бы я советовал? Есть, конечно, возможность вкладывать деньги в банки, да, действительно, но... На фоне вот текущих, текущей ситуации, что отзывать лицензии и так далее, имеет смысл покупать именно большие покупки? Какие? В первую очередь, наверное, это недвижимость, да, это, возможно, автомобиль, какие-то ценные товары, у которых цена не будет падать в ближайшее время. Тем более, важный момент, что как бы сейчас на фоне кризиса очень много недвижимости обанкротившихся компаний, которые продаются с аукционов, ну, буквально там за полцены и ниже. То есть, в принципе, доступно каждому. Вот. И здесь можно добавить, что есть реальные деньги, есть номинальные деньги, да, то есть номинальные это сколько, ну, нулей. Написано на банкнуться а реальные деньги, это сколько квартир вы можете за них купить, по сути. Поэтому, конечно, вкладывая в товары, я бы рекомендовал. А как сегодня вести себя потребителям с небольшими накоплениями, вклады открывать в банках? Угу, Или угу. Что? Смотрите, по поводу небольших накоплений, по поводу банков. Сейчас действительно, что происходит, что есть очень интересные рублевые ставки да, по рублевым депозитам, то есть это 10-12% и значительно меньше по валютам, 3,5-4% и так далее. Но вот эти ставки на самом деле сейчас не очень привлекательны. С точки зрения доходности на фоне текущей инфляции. Текущая инфляция у нас ожидается в этом году до 12%. Вот. Поэтому, соответственно, вот все это преимущество может сойти на нет. Как вариант можно распределить, да, что можно порекомендовать, распределить свои накопления на различные вклады, то есть, ну, как вариант, 50% процентов на рублевый вклад э, и остальные 50% процентов поделить между долларом и евро, да, и второй совет, какой бы я мог дать, что эти вклады разделить между разными банками на стоимость страховки, ну, то есть, э, эквивалент 700 тысячам рублям, то есть, э, та сумма, которая у нас застрахованная, вот. А в какие валюты банки готовы перевести рубли своих клиентов сегодня? А, ну, смотрите, стандартно, опять же, доллары, евро. Да, то есть а, Здесь единственный момент, а, на какой я бы хотел обратить внимание, что а, при а, вложении именно в а, иностранные валюты может возникнуть ситуация, вот смотрите, у нас же какая сейчас ситуация получается, что а, много банков банкротится, много лицензий отзывается. Да. Uh -huh. И здесь бы обрекло внимание, что когда вы вкладываете в иностранные валюты, может сложиться такая ситуация, помимо всего того, что уже сказали, что при, как бы, при моменте снятия наличных, вот этой валюты может не оказаться. То есть, если вы вспомните ситуацию с Украиной, да, когда там выдавали банки по 200 долларов в день, то есть вот здесь на это бы обратить внимание имело бы смысл. А как выбрать банк, чтобы не ошибиться? Смотрите, по поводу банка, я больше как бы хочу про личный пример. Когда выбираю банк, я я больше обращаю внимание именно на его рейтинге, на стабильность работы, на его истории, нежели на процентные ставки. То есть, если большой процент в банке, это для меня лично не приоритет. Важнее как бы его рейтинг, его история, сколько лет он на рынке и так далее. То есть этого бы я и, соответственно, порекомендовал слушателям. А спасет ли страховка от личного банкротства? Смотрите, я немножко здесь вглубь хочу заглянуть. Что такое, в принципе, страховка? И для чего она у нас сделана? Смотрите, страховка она вообще сделана для того, чтобы когда у нас случилась ситуация какой-то нетрудоспособности, да, то есть это может быть какая-то... Ну, самых банальных, да, то есть это как бы смерть. Далее у нас идет, что частичная или полная нетрудоспособность, временная нетрудоспособность. То есть страховка, она вот защищает нас вот в эти моменты от потери дохода. Как это происходит? Происходит следующим образом, что мы, компании, да, выплачиваем регулярно страховую премию. Вследствие чего компания, если с нами случается страховой случай, нам возмещает, да, соответственно, компенсировать деньгами то время, которое мы не можем работать. И в данном случае я бы рекомендовал тоже как бы страховкой пользоваться, потому что э, такие случаи действительно бывают, а если случается какая-то Извините, связь прервалась. Ну что ж, вот мы сейчас пока дозвонимся до нашего эксперта. Я напомню, что вы слушаете программу радиостанции Вечерняя Москва. Действительно, очень важная программа в нашей дни. Она называется Экономика для москвичей в вопросах и ответах. Говорим мы, как вы понимаете, о курсах валют, да, о вкладах, которые можно делать в валюте, да, и как, собственно говоря, не, не прогадать. Итак, у нас снова. Uh, у нас снова на связи Юрий Павлов. Uh -huh. Алло. Да-да. Мы Алло. Говорили... Алло. День. Да, день. Да, день. говорили, да, да. Еще раз, да. Говорили о страховке. Mm -hmm. Да. Да. Давайте да, продолжим. Uh -huh. Смотрите, что касается страховки. Опять же, в двух словах возвращаясь к ней. Страховка нам дается, вернее, нам нужна для того, чтобы если случится случай потери дохода, чтобы как-то это компенсировать. То есть случаи бывают разные от какой-то потери нетрудоспособности до да, банального из серии, знаете, подвиг, подвихнул ногу. Да? То есть uh -huh. нужно время, чтобы отправиться. Вот. И как пользуется страховкой? Мы заключаем договор, покупаем полис за да, у компании страховой, платим регулярно некую компенсацию этой компании. Впоследствии при случае страховом компания нам, соответственно, возмещает да, вот эти вот деньги на период и трудоспособности. Поэтому страховка – это очень интересная вещь очень интересный инструмент, можно назвать его и инвестиционный, который нас на такие случаи всегда вытащит как бы, из ситуации. А что будет с рублем дальше? Можно ли дать какой-то прогноз, ну, хотя бы вместе на три? Смотрите, сейчас что происходит счет с рублем? Рубль дешевеет вслед за нефтью. Помимо прочего, у нас появились совершенно недавно дополнительные факторы, которые на это повлияли косвенно, да, скажем, не совсем прямо это и кризис в греции и падение китайского фондового рынка. Опять же, да, вот вспомним, выход Ирана на мировой рынок нефти, то есть тоже -то помечет за собой Отразиться на ценах мировых на нефть. Вот общая тенденция на данный момент сложно предугадать. Почему скажу? Потому что буквально недавно считалось, что мы выйдем в ближайшее время за коридор между 50 и 60 рублями. Ну, вот как бы Практика показывает, что вышло вышли в этот коридор. Но тенденция роста сейчас будет, да, тенденция роста есть по некоторым источникам, это и до 65-70 рублей, то есть предположительно. Вот. И тут дополнительно хочу сказать, почему, да, может быть, рост с вами процентной бумаги. То есть, чем их меньше на рынке, да, тем больше цена. Сейчас время отпусков, если вот обычными словами. Многие наши соотечественники выезжают за границу отдыхать. Соответственно, также скупают у нас валюту, евро, доллары в связи с в связи с чем, а, этой валюты в стране становится меньше цены, на нее начинают расти. И а, что могу добавить, что с другой стороны, у нас появился Крым. да а, И в Крыме тоже люди у нас отдыхают, и появился а, дополнительный при в э, бюджет э, вот за счет развития Крыма. И опять же вспомним, что сейчас только август, еще август, сентябрь, этот приток да, вот, во время отпусков у нас как бы будет в стране. Поэтому резкого какого-то подъема на ближайшие три месяца, доллара, как бы, ну, евро, не предвидится. Угу. То есть можно сказать, что на самом деле к Новому году мы спокойно подойдем, нет? Ну, к Новому году мы подойдем спокойно, но как бы, знаете как сказать, основная рекомендация, что, чтобы быть еще спокойнее к Новому году, конечно, вкладывать свои деньги в какие-то товары, как я говорил, это и автомобили, и недвижимость с аукционов да, по банкротству и какие-то другие ценные вещи, которые в ближайшее время да, свою стоимость не потеряют. Mm -hmm. Такая рекомендация. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это на самом деле важное замечание, потому что, да, как вы правильно это сказали, это действительно это так. Ну что ж, будем надеяться на то, что слушатели воспримут это, собственно говоря, внимательно, скажем так, ваши советы, потому что mm -hmm. это, это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо У нас, Спасибо на... У нас mm -hmm. на прямой связи был генеральный директор инвестиционного центра Юрий Павлов. Ну что ж, и говорили мы действительно о, собственно говоря, Собственно говоря, у нас с вами была экономика для москвичей в нашем эфире. вот, ну, спасибо тебе большое, Воля, за твой рассказ. Продолжаем нашу программу. Номер телефона восемь четыре девять девять пять пять семь